Привет, друзья! Вау, uh, wow, вы даже немного живые! Это великолепно! Сейчас мы поговорим об этом. Что это вы думаете? Но ну, это эмоджи. Ну, или эмодзи. Как хотите, так и называйте. Я буду называть их эмоджи. В общем, это те смайлики, которыми обычно uh, люди переписываются в ВКонтакте и в Фейсбуке со своими очень-очень-очень uh, близкими или очень молодыми uh, друзьями. Когда, например, хотят показать, что у них была на обед пицца, и посылают маленький кусочек пиццы. Вообще, я совершенно случайно стала экспертом в эмоджи. Я просто зашла как-то на YouTube. Решила посмотреть немного видео. И вы знаете, что на YouTube рядышком высвечиваются рекомендации, рекомендованные вам видео. Ну вот, и вы кликаете на них — а потом кликаете еще на одно, и так вы уходите в огромную YouTube-спираль. И вот на одном из витков этой спирали я наткнулась на один ролик про парня, который сделал э, социальную сеть, даже не так, мессенджер, который работал только с эмоджи. Это был Том Скотт. Да, если хотите, ну, конечно, не очень хорошо э, говорить об этом, но если хотите, посмотреть его, он очень даже неплох. В этой сети вы могли использовать только эмоджи, даже ваш логин должен был быть эмоджи, то есть либо комбинацией эмоджи. Но вообще, что такое эмоджи и как они появились? Это, это первые эмоджи, но здесь они немножечко цветные, я думаю, в оригинале они были черно-белыми. А вообще компьютер не понимает обычный человеческий язык. Компьютеры разговаривают на уровне нулей-единиц. И для того, чтобы они понимали как бы, человеческий язык и, могли, и мы могли общаться с помощью компьютеров, нужна система кодировки. В русском и английском не так много символов, их достаточно легко как-то укомплектовать. В Японии же символов очень много. Там различные азбуки, очень много символов, и инженеры, которые создавали систему кодировки, они поняли, что у них осталось немного места. И один из инженеров как-то подумал, хм, мы же фактически и так общаемся с помощью небольших картинок и иероглифов, а добавим-ка еще картинки. И так появились первые эмоджи. Тут есть фаз луны, например, знаки зодиака, цифры. И это работало сначала только в одной телесистеме И люди из э, конкурирующей телефонной системы подумали, вау, это крутая идея, сделаем такие же. И они сделали свой, абсолютно несовместимый с первым набор. И третьи там тоже начали. Э, это все было хорошо, они не работали друг с другом, пока не пришел совет юникод на самом деле это, возможно, звучит немножечко как монстры из научной фантастики, но цвет Юникод это просто совет э, лингвистов и айтишников, которые собираются вместе и решают э, проблему стандартизации кодировок. То есть они включают э, различные э, алфавиты и делают так, чтобы абсолютно все компьютеры в мире могли друг с другом общаться, не теряя данных при этом. Они взяли за основу американскую систему от A до Z и их кодировку. Затем они зашли во Францию. И говорят, о, Франция, у вас все практически как в английском языке, только у вас есть свои странные символы. Ладно, Франция, давай мы возьмем все вот эти вот символы и поставим их вот сюда в стандарт. Хорошо? Замечательно. Затем они зашли в Россию. И такие, воу, у вас у вас новый алфавит. Ладно, ладно, мы с этим можем справиться. Мы возьмем все вот эти вот ваши символы. О, Беларусь закидывает свои, свои буквы сюда тоже. И все, кидайтесь. Возьмем все вот эти символы, подставим вот сюда в стандарт. Хорошо? Замечательно. Потом они зашли в Японию, такие, черт подери. чего у вас так много? Ладно, ладно, мы возьмем все вот это вот. Возьмем... Подставим это вот-вот. Япония — это что? Это, это эмоджи. Но это не символы. Нам плевать, мы ими общаемся. Но мы не можем их вставить. Нам плевать, мы общаемся. Нужно, чтобы все друг друга понимали без потери. Вы сами все понимаете. Но... Но мы же позволили Америке включить улыбочку. Ладно, Япония, мы возьмем все вот эти вот символы, па их вот сюда в стандарт, и никого это не будет волновать. Никого это не волновало, пока не пришли Apple. Apple захотели продавать iPhone в Японии, и они включили клавиатуру с Моджи. И практически никто этого не замечал, пока какой-то американец не, внезапно не обнаружил. Я могу посылать кучу к своим друзьям. И вот друзья такие, как... Как ты это сделал? И буквально через пару дней практически все разговоры были засраны какашками. Да, это больше похоже на, больше похоже на дизентерию на самом деле. Но это была история. В 2016 году должны появиться новые моджи. Вот сейчас как раз проходит заседание Совета Unicode. И э, вот это... это только небольшая часть того, что может быть представлена. Это ссылка с эмоджипедией. Да, есть википедия для эмоджи, что достаточно странно. Хотя не должна нас удивлять. И здесь есть несколько интересных предложений. Есть, например, селфи. Ну, чтобы, понимаете, сделали кучку эмоджи, сделали селфи на память. Есть утка. Странно, что нету дакфейса. Казался нужным. Есть танцор. К танцору мы еще вернемся. Но в 2016 году, конечно, много чего появится. Но больше интересные эмоджи, которые появятся в 2017 году. Есть уже, конечно, некоторые предположения, типа скептического лица с одной поднятой бровью. Но недавно у нас появилось это. Это модификаторы тона кожи. Они работают так. Берется один... Символ — это эмоджи. Берется второй символ. Это довольно странный модификатор тона кожи. Предположим, что это 5 по шкале Фицпатрика. И они соединяются, и получается эмоджи новое. И если... Да, это углубление в детали. Если кодировка TR52 будет принята в 2017 году, то могут появиться модификаторы для пола, цвета волос и направления. Направление это просто. Чтобы все согласились, в какую сторону направлен пистолет, когда вы хотите показать, что один эмоджи убил второй эмоджи. Пригодится, если, не знаю, вы убили кого-то. Все возможно. Далее. Цвета волос. Будут рыжий, светлый, ну, русый, каштановый, черный, седой и что-то еще. Что-то я забыла. Да, спасибо за то, что показали, что будет еще лысые. Никакой интриги. Спасибо большое. Да, это то, что предполагается. Если у вас... К этому есть претензии, идите в совет гинекод, я здесь бессильна. Пропол. До недавних пор Apple показывал эмоджи-танцор вот так вот, как женщину. А Android буквально вот до где-то ноября, наверное, 2015 года показывал его как мужчину. И когда женщина на Apple говорила, я чувствую себя вот так, это не очень хорошо доходило до людей, пользовавшимися Android, И сейчас это решат добавлением танцора, то есть мужчины-танцора. Но впоследствии можно будет, так же, как и с тоном кожи, просто присоединять отдельный символ, который будет говорить мужчина это или женщина. Вообще... Такое чувство, что совет Unicode как-то не очень сильно волнует все остальное. На самом деле, но я уже представляю, как 21 июня выходит новый Unicode 9, и Unicode говорит миру, ребят, вышел новый Unicode 9, мы добавили алфавит Ассаж. Это новый алфавит, который придуман буквально два года назад. Мы сделали символ грузинского лари, это абсолютно новая валюта, это, там будет очень много чего интересного. И мир такой, кей. Кстати, — говорится, это не кот. у нас появляются новые эмоджи, и внезапно всем не плевать. И если вы считаете, что это раздувание из мухи слона, что это никому не интересно, — Подумайте, что чувствуют себя люди из Совета Unicode. Все эти лингвисты, айтишники, которые собираются и э, проводят очень жаркие споры по поводу того, как нужно включать и какие именно новые системы письменности или э, новые символы для того, чтобы э, позволять людям с разных концов мира общаться друг с другом. Но все, что будет волновать мир в 2017 году, это появится ли смайлик-презерватива. Всем спасибо. А ваши вопросы? Вы мозги были. Значит, картинки там с девушки с, по мне показалось, неко ушки там у них были. А, ну, то есть это предусмотрено, это. Да. Это, это, <б>, <б> то есть это, это значит эмоджи, означающий няша. Эмоджи может означать няша, может означать фури. Решайте сами. <с <null> <с <stories> <с <мел Nakano> <с files> На самом деле, очень много эмоджи сейчас переверяют слегка, потому что есть эмоджи с. Фарм, как будто выходящим из ноздрей. И многие используют его так, как будто они чем-то разозлены. Но на самом деле он, э, этот эмоджи обозначает триумф. Серьезно, это отсылка к э, американской культуре. Интерпретируйте, как хотите. Аниме спасет мир, Аниме спасет мир. согласна. Можно спросить насчет распространения эмоджи, как это, может быть, отражает процессы в обществе? Прошу прощения за такой серьезный вопрос. Просто речь шла о том, что вся гамма человеческих эмоций, которая раньше была практически безгранична, оцифровывается и превращается вот в те самые квадратные ступеньки, о которых говорили в предыдущей лекции. И все наши необъятные чувства сводятся… Ну, на Фейсбуке это, кажется, 8 базовых эмоций. Или сколько, шесть? На Фейсбуке э, «мне нравится», «мне не нравится», «удивление», что-то еще там. В общем, вы это Facebook. Высказывались опасения, что такое распространение стандартных фраз вместо самовыражения, ну, как бы, своими словами, приводит к объединению эмоционального фона и упрощению не просто общения, а упрощению мышления, стандартизации, шаблонизации мышления. Вот что-нибудь об этом вы можете сказать? Есть такие опасения, но пока существуют люди, которые читают книги и пытаются выражать свои мысли именно словами, а не маленькими эмотиконами, то, я думаю, надежда все еще есть. И второй вопрос. Кто входит в совет Unicode и на чем они основывают свои решения? А в совет Unicode входят ведущие лингвисты различных стран и также… Люди, которые знакомы с компьютерным кодом, то есть э, такие крутые айтишники, которые э, фактически основывают свои решения на том, распространен ли э, язык, э, вообще э, будут ли на нем общаться и нужно ли это вообще действительно, то есть можно ли обойтись как-то без этого. Я хотела уточнить, есть ли какие-то культурные, Uh, ну, как сказать, культурные особенности. Вот вы говорили про американскую uh, традицию, которая не понятна в, в остальном мире, и поэтому тот эмоджи, который понятен в американской культуре, непонятен тут, и сейчас используется не по назначению. Тут скорее Есть наоборот. ли подобные перекосы? Может быть, какие-то японские или российские эмоджи, которые непонятны в остальном мире? Вот тут как раз в основном японские эмоджи. Э, многие потому что видели э, здания, ну, очень многие на самом деле, кто действительно в первый раз нашел клавиатуру эмоджи на айфоне, они были в основном из Америки и с Японией как-то не особо общались по своим причинам. И они видели какой-то странный дом с надписью БК. И они такие, «Хм, наверное, это Бургер Кинг. Будем использовать это для обозначения Бургер Кинга. Но на самом деле это было, по-моему, обозначение банка какого-то из, из Японии. Вообще, на самом деле сейчас очень многие американцы, вообще в Америке эта культура моджи очень сильно распространена, и они как раз добиваются внедрения новых эмоджи, они очень хотят, например, эмоджи буррито. Я не знаю, зачем, мы можем предложить в таком случае эмоджи пельменя, эмоджи борща, почему бы и нет. А Россия дала какие-то эмоджи миру? Россия эмоджи миру? Ну, пока что вроде как нет. Возможно, конечно, русские лингвисты и айтишники, которые входят в сайт Unicode, способствовали вносу, но вот именно чисто русских… Во всяком случае, я пока не видела. Но я пользуюсь андроидом, я не пользуюсь айфоном, поэтому я не могу сказать точно. Может быть, на айфоне есть уже смайлик пельмени. Чебурашку, кстати, я не видела. Наслаждайтесь вечером.